В последнее время новости с колес рассказывали об антироссийских санкциях, остановке заводов и других малоприятных вещах. С яркими премьерами тоже была напряженка, так что выход обновленного BMW X7 оказался глотком свежего воздуха. Тем более, что рестайлинг вышел масштабным.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 части электронных ассистентов свои премьеры. Так система автоторможения обучилась распознавать пешеходов, велосипедистов и поворачивающие на перерез встречные машины. Автопарковщик готов запомнить не 50, а 200 последних метров пройденного пути. В серию такой BMW X7 пойдет не раньше августа.